10 полезных бизнес-притч. В этом материале 10 бизнес-притч, остроумные и беспощадные сюжеты которых помогут вам как в решении деловых проблем, так и в преодолении трудностей, связанных лично с вами. Жена и сосед. Муж заходит в душ в то время, как его жена только закончила мыться. Раздается дверной звонок. Жена наскоро заворачивается в полотенце и бежит открывать. На пороге, сосед Боб. Увидев ее, Боб говорит, «Я дам вам 800 долларов, если вы снимете полотенце». Подумав пару секунд, женщина делает это и стоит перед Бобом голая. Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена надевает полотенце обратно и возвращается в ванную. «Кто это был?», — спрашивает муж. Боб, отвечает жена, прекрасно, говорит муж, он ничего не говорил про 800 долларов, которые мне должен. Мораль, делитесь с акционерами информацией о выданных кредитах, иначе вы можете оказаться в неприятной ситуации. Священник и монахиня. Как-то раз священник предложил монахине подвести ее до дома. Сев в машину, она закинула ногу на ногу так, что обнажилось бедро. Священнику с трудом удалось избежать аварии. Выровняв машину, он украдкой кладет руку ей на ногу. Монахини говорит, «Отец, вы помните Псалом 129?» Священник убирает руку. Но, поменяв передачу, он опять кладет руку ей на ногу. Монахини повторяет, «Отец, вы помните Псалом 129? Священник извиняется, простите, сестра, но плоть слаба. Добравшись до монастыря, монахини тяжело вздыхают и выходят. Приехав в церковь, священник находит Псалом 129. В нем говорится, «иди дальше и ищи, выше ты найдешь счастье». Мораль, если вы плохо знаете свою работу, Многие возможности для развития пройдут прямо у вас перед носом. Бухгалтер, секретарша, менеджер и джин. Бухгалтер, секретарша и менеджер пошли обедать и нашли античную лампу. Ни на что не надеясь, они потерли ее, и к своему удивлению увидели перед собой джинна, заявившего, я исполню по одному желанию каждого из вас. Я первая, я первая, закричала секретарша, я хочу сейчас быть на богамах, на катере, и не думать ни о чем, и исчезла. Теперь я, теперь я, говорит бухгалтер, хочу быть на Гаваях, отдыхать на пляже с массажем бесконечным запасом пиноколады и любовью всей моей жизни, и тоже исчез. Теперь твоя очередь, говорит Джин Менеджеру, я хочу, чтобы те двое вернулись в Офис после обеда. Мораль, всегда давайте вашему боссу высказаться первым. Орел и Кролик Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла и спросил, а можно мне тоже сидеть, как вы, и ничего не делать? Конечно, почему нет, ответил тот. Кролик сел под деревом и стал отдыхать вдруг появилась леса, схватила кролика и съела его мораль чтобы сидеть и ничего не делать вы должны сидеть очень очень высоко два торговца обувью в африке крупная обувная компания отправила в командировку в африку продавца через неделю он в телеграме начальство написал следующие слова добирайте меня отсюда нет никаких перспектив, здесь все ходит босиком. Через некоторое время компания решила предпринять еще одну попытку. Послали второго продавца, это большая удача, с восторгом написал второй, высылайте все, что есть, рынок практически не ограничен. здесь все ходит босиком. Мораль, вещи сами по себе не бывают плохими или хорошими. Их делает такими наши отношения. Главное, знать, куда ударить. Однажды на одной из английских фабрик вышел из строя паровой генератор. Каких только специалистов не приглашал фабрикант, но никто не смог его починить. И вот однажды пришел незнакомый человек и сказал, что может починить генератор. Фабрикант удивился, но решил дать мастеру шанс. Аккуратно и методично тот начал простукивать различные участки машины, внимательно прислушиваясь к звукам, которые издавала металлическая поверхность. За 10 минут он простучал датчики давления, термостаты, подшипники и соединения, где, как он предполагал, находятся повреждения. Затем он подошел к одному из коленчатых соединений и нанес несильный удар молотком. Эффект был мгновенным. Что-то сдвинулось, и паровой генератор заработал. Фабрикант долго благодарил мастера и попросил его прислать счет, где были бы расписаны все виды работ. Вот что было написано в счете. За 10 минут простукивания 1 фунт. За знание того, куда нужно ударить 9999 фунтов. И того 10 тысяч фунтов. Мораль, профессионализм ⁇ это не умение ударить, а умение ударить именно туда, куда нужно. мыши и кот в одном большом доме жила мышиная семья много лет мыши жили счастливо и беззаботно хозяйничали на кухне и съедали все что могли найти но в один совсем не прекрасный день пришла беда хозяева устали от мышиных набегов и завели кота кот хотел во чтобы то не стало доказать чего он стоит и стал гонять мышей по всему дому вверх на чердак вниз, в подвал, и к ужасу мышей, даже поймал и съел несколько их сородичей. Тогда одна из мышей созвала экстренный совет, чтобы обсудить, как справиться с ситуацией. Так как мыши отличались прекрасными творческими способностями, они устроили мозговой штурм и придумали массу идей, как избавиться от кота, отравить, застрелить до смерти, напугать и так далее. Наконец, заговорила самая умная мышь, почему бы не привязать на шею коту колокольчик, тогда мы всегда будем слышать, где он, и успеем убежать и спрятаться. Все решили, что это чудесная идея, стали хлопать умную мышь по спине и поздравлять с таким творческим решением. Но вдруг, в разгар этих поздравлений, самая маленькая мышка, которая сидела в самом темном уголке и молчала, встала и подняла лапку. Можно вопрос, робко пропищала она. Конечно, сказал предводитель мышей. спрашивай, я думаю, что это прекрасная идея и все такое. И не хочу портить вам удовольствие, но. А кто из нас будет привязывать к коту колокольчик? Мораль, творческие идеи прекрасны. Но только если они продуманы до конца. Скорпион и черепаха. Однажды Скорпион попросил Черепаху перевести его через реку. Черепаха отказывалась, но Скорпион все-таки ее уговорил. Ну хорошо, согласилась Черепаха, только дай слово, что ты меня не ужалишь. Скорпион дал слово. Тогда Черепаха посадила его на спину и поплыла через реку. Скорпион сидел смирно всю дорогу, но у самого берега больно ужалил Черепаху как тебе не стыдно, Скорпион, ведь ты же дал слово, — закричала черепаха, — ну и что, — хладнокровно спросил черепаху Скорпион. — Скажи, почему ты, зная мой нрав, согласилась вести меня через реку, я всегда стремлюсь помочь каждому, такова уж моя природа, — ответила черепаха, — твоя природа, помогать всем, а моя — всех жалить. Я сделал ровно то, что делал всегда. Мораль. Приближая к себе необязательных и непорядочных людей, не обижайтесь, когда они вас подведут. У них такая природа. Если сомневаетесь в человеке, держитесь от него подальше. Не пускайте его в свою жизнь и в свой бизнес. На чемпионате лесорубов. Задача двух лесорубов, канадца и норвежцы. Была такова, повалить как можно больше деревьев на своем участке леса. Времени давалось с 8 часов утра до 4 часов вечера. В 8 утра раздался свисток и лесорубы заняли свои позиции. Они рубили дерево за деревом, пока канадец не услыхал, что норвежец остановился. Поняв, что это его шанс, канадец удвоил усилия. В 9 часов канадец услышал, что норвежец снова принялся за работу. И снова они работали почти синхронно, как вдруг без десяти десять канадец услышал, что норвежец снова остановился. И снова канадец принялся за работу, желая воспользоваться слабостью конкурента. Так продолжалось целый день. Каждый час норвежец останавливался на 10 минут, а канадец продолжал работу без перерыва. Когда раздался сигнал об окончании соревнований, ровно в 4 часа дня, Канадец был совершенно уверен, что приз у него в кармане. Вы можете себе представить, как он удивился, узнав, что проиграл. «Как это получилось?», — спросил он норвежца. «Каждый час я слышал, как ты на 10 минут прекращаешь работу. Как, черт тебя подери, ты умудрился нарубить больше древесины, чем я, это невозможно, на самом деле все очень просто», — прямо ответил норвежец. Каждый час я останавливался на 10 минут, чтобы наточить свой топор. Мораль, каждый раз, когда вы останавливаетесь и думаете над важными вопросами, вы точите свой топор. Индейка и бык. Индейка говорила с быком. Я мечтаю забраться на вершину дерева, вздыхала она, но у меня так мало сил. «Почему бы тебе не поклевать мой помет», — отвечал бык, «в нем много питательных веществ». Индейка склевала кучку помета, и это действительно дало ей достаточно сил, чтобы забраться на нижнюю ветку дерева. На следующий день, съев еще, она достигла второй ветки. Наконец, на четвертый день, индейка гордо сидела на вершине дерева. Там ее заметил фермер и сбил выстрелом из ружья. Мораль, манипуляции с дерьмом могут помочь вам забраться на вершину, но не удержат вас там. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.